Ее отправляют на Пагава или Якутан. Тебе надо прорваться через этот бункер в взлётной полосе. Одна проблема. Все знают, что ты придешь. Да я сейчас в такой заднице, что мне по барабану. Знают они или нет? Всем здорова, дорогие друзья. Меня зовут Валерий. И мы продолжаем с вами проходить первый Far Cry. Итак, мы через толпы, короче, наемников, через толпы этих трагенов, короче, пробрались э, во вторую часть э, лабораторий. Точнее, бункер какой-то. Вот взорвали стену там, короче, и пробрались сюда. Теперь нам стоит нужно, короче, отправиться к вертолетной площадке. Как нам сказал Дуэл, туда ведут Вэлл, которого мы ищем эту журналистку. Вот. Ну Я думаю, здесь будет у нас. Ого-го, так, ладно, берем, короче, с глушителем ППШку. Враги знают, что мы здесь, и, И как сказал Карвар, мы полный жоп. Окей. Так. Давайте аккуратненько, тихо. Ты видел? банан? Ты слышишь? Что-то я его в лицо выстрелил, и мне пофигу. Ладно. Надо разогреться, надо разогреться, короче. И не спать, и не спать. Еще топают, я слышу. Так, с этой стороны никого. Так. Готово, готово. В принципе, меня а, не слышат. Тихо-тихо. Это труп там пошевелился Меня в принципе не слышат И как бы Еще живой что-то И как бы вот Саммит... Опа, дробаш Кстати да, в комментах сказали что будет Дробовик Дробаш это хорошо, дробаш я люблю Дробаш это здорово я надеюсь, что трагенов с э, дробаша будет как-то полегче выносить Блях, хотел сохраниться Вот Но в комментах вы тоже написали, что Это как-то наивно звучит Так, чё там? А, пекали Ладно, короче, есть наверх, есть вниз Давай сходим вниз Ты слышал? Так было не сидя а давай подождем сейчас, наверно выйдет у меня просто нервы Ты Слышал? и слышал готова главное чтобы они короче сирену никакую не включили как они вот любят знаешь О, смотри бегут бегут какие-то ученые это, ты! Ах, ты это я я и мой друг ппшка и шумная ппшка так окей давай мы здесь взгляну взглянули короче я могу дверь закрыть дверь я не могу закрыть окей здесь мы взглянули давайте посмотрим что наверху у нас патрончики взяли отлично у меня такое ощущение, что приведет сейчас туда же, да. Но я думаю, сверху когда будет интересно, ну, лучше, да, убивать там. Так, окей. Здесь дверей нету, да, сверху? Ну, пошли. Пошли вниз. теперь ух ты мать твою ты смотри что за дичь что это такое огромное Это уже ни хера не на обезьянах видимо проводили эксперимент слишком огромное так это может сломаться нет не ломается Буляха не хотел бы я с ним столкнуться не видел ай-яй-яй-яй-яй он меня просто вытолкал, короче, прикинь. Он сейчас в обход куда-нибудь побежит. Так я тебе стопудово говорю. Ого, а это что за хрень? Что ты видишь? Понятия не имею, но это точно не обезьяна. Во-во, я про тоже, это точно не обезьяна, ну, хера. Так, ладно. Ладно, мне сокнул. А ну нахер нет! Нееет! Нет! Нет! А, я застрял! Нет! Ну, бегом, бегом, бегом! Снайперка, какая нахер снайперка? Ну -ка. О -о -о -о. Фу, аптечка, хорошо. Блин, а ты-то чё? Откуда? Кто? Где? Блин, нахер. А в смысле? Ой! Ты Нихера! Нихера! так слушай, я Вот дерьмо. На <связи> <связи> <связи> Полная дичь <Поговщики> ты видел, это твой твой твой твой. Твой. Знают, что это начало твориться, просто жесть. Да я сейчас с такой задницы, что мне по барабану, знают они или нет. <связи> просто жесть. Так, какая, с какой двери со стороны? Окей. Ты ничего не Ой, да! А я что? <связи> Пять ему в лицо выстрелил, короче, он не умер. Попробуй. Ублюдок. <связь> да в смысле? Что, что такое резкий? А, а, Блях, они в брониках. Да что то в этот раз как-то шумно я зашел. А, Готово. Там за ящиками наверное еще. Подружбан ты здесь. Погоди никого. Вон он. Так, а сверху? Под вот, руки допустим. Этого пистолет. Где там ружье, ружье, ружье, ружье? Хорошо. Так, ружьишка это выкидывай, мы берем ружье. Надо, наверное, перезарядить. А, она перезаряжена. Окей, пошли. Просто дичь. Что это было? Ты слышишь? Что? Готов? Яха, побежал ко мне. Давай, я жду тебя здесь Где он? Да здесь я Наверх он сюда не зайдет, наверное? Это не факт Сюда иди Где? Утырки, а? Под куда он убежал? Мать его Проходе там стоит или чё Ну, я же говорю, в проходе стоит. Ч ⁇ -то дверь не а, Так, а второй бежал. Ко мне, наверное, идет. Да? Ко мне <связывая> идешь? Отца. Какой умница. Так, их здесь трое было, окей. Здесь их трое. Видел? Вижу цель. Жопочник. Жопошник, Жопошник убью, ты где? Понятно, так и где они? Ой, либо через дверь, либо здесь идти, не знаю. О, -о, -о смотри, смотри, смотри. Нет, да В смысле? Тут, да твою ⁇ Что они такие резкие? Почему они так быстро просто вносят? Просто! Бесит! <говорит> <Вроде>. Так, короче. <говорит> вот <дерьмо. говорит> Пошел в жопу этот стелс Берем, короче, Это так, бункер. так. Знают, Выносим сейчас нахер вообще заняты, все. Просто все. я там дверь? Сюда иди. Там, а? Да умри ты нахер. Почему ты не дохнет? Не сдохнешь. Да урод! Накер! Соси. а, -а, -а еще один. Бля! Видал он был уже, короче э, Сколько в нем дырок было Он еще живой бегал Так, короче Наверное Бляха Не знаю, что выкинуть-то Ты тут против Короче Короче Беру так. Бомжа этого выкидываю, да? Как он, бомж, да? Называете. Понизу. Так, аптечка хорошо. Слышишь? Вот где-то еще. Ну-ка, власик. произошло? Почему дверь так закрывается, не вовремя? готов. падла. Готов. Все отлично. Их выносили. Так, а где же где-то где где же была еще это? Бля, хочу так Где-то была же это броня или нет или мне показалось? Все, готов. Так, бронь, бронька есть, броньки-то <смех> броньки. <-то> броньки. <смех> давай, давай, давай, убирай. Чуть такие живучие ты твари. <смех> Отлично. Так, а второго я там убил, нет? Найди мне врага Да, я того замагазил за, за, Замагазил Загазил Отлично А что то из этих дырок они вышли, да? Просто смотрел бы, располосовал так. Видишь, да? Видишь, я тебя даже посвечу, видишь, да? Фух, Так, ладно здесь чисто пробирки баночки печка как аптечка у меня целая не нужен броник а -а -а. И он в текстурах застрял Окей. сохранка то когда Вы вот У тебя все кончено, ублюдок! Шесть, шесть, шесть. Так, погоди. Мне сохранка нужна? Мне кажется, знаешь, где сохранка будет? Должна быть. Через дверь, если я зайду. Ну-ка. Вот здесь. Теперь я ты меня запомнил! Я какие не живучие-то падлы. Вот тебе и сохранка. Вот тебе и сохранка, мать её. Убирай, убирай. Бляха, у меня патронов 45. пять. а это что за хрень? Что ты видишь? Понятия не имею. Но это точно не обезьяна. Я еще слышу лезут. Кто под копыт? И кто? А человек? Человек-то ладно еще. Человек это еще ладно. Так, есть движение? Ну-ка. Скука их там, просто жесть Просто друг, ты жив Просто через каску Все? Не слышу Не слышу шагов Надеюсь, что все так. Берем патроны Так, теперь мне нужна аптечка И сохранка мне нужна Мне нужно все О, сохранка Сохранка так, Хорошо, броник, шикардос Окей, а здесь что внизу? Эх, а мне страшно даже спускаться Вообще Спускаться идти куда-то на каждом шагу могут быть враги. <Стук> кто? Есть что-то? Ты ничего не заметил? Не все глаза стоят, все замечают. <Стук> Хорошо. Где-то вертолетная Почему у меня на радаре нет, короче, этого. Как его называют? Фох, со пулеметом стоял, ты прикинь. Почему у меня на радаре нету. Цели. Опа, опа, опа. Вот от, от, от против вот этих трагенов, короче. Так, где-то там, значит, идет, да? Ну-ка, я сейчас сделаю вот так. Да, эти бочки взорвутся. Нет, не взрываются. Против вот этих трагенов, короче.. Вот это ППшка. Да сколько вас там? Она обратно отскочила. где-то. А, за дверью, наверное. А, в клетках сидят музыка этот громко соиграла Клетка в клетках себя так короче ну-ка так <смех> <Как> макака смотри <смех> так макака реально а дробаша -то. а нет у меня есть дробаша еще не перезаряжен Короче, на всякий, на всякие пожарный. Да я знаю. Вылезут потом. Говна не оберешься Ч есть-то? Да та, дверь закрылась! Нет! Куда он улетел? <свист> Куда он улетел? Реально. Реал. В смысле? Э. А вот он. <свист> Жесть. Так, ладно. <свист> Броник, хорошо. Броник... Мне нужна взлетная полоса Так, еще аптечка, хорошо Штар! Заметили, да? Вот, вот без стелса Как-то даже проще проходить Просто вот так например, кидаете Дохранка Готов Вы что творите? Он упал в воду? Да ладно, тебя он смелый. Какой я меткий просто охренеть, он просто вязал просто нырнул в воду. Саханка, хорошо. вот тебе! Мочим с трагинах Трагином, короче, мочим. А -а -а -а -а. В смысле? Ой, там, смотри, смотри, сколько! Фу, каждая встреча с, э, с Трагином, короче, просто это встреча жизни и смерть. Это просто жесть. Ты всегда думаешь. Пройдешь ты, получится у тебя пройти, и ты сдохнешь. Че-то я вниз куда-то под землю спускаюсь, двигайся. Управление полетами. Приготовиться к прибытию борта Криф 13. Что здесь происходит? Знаешь, что? Прости расскажу. Сейчас я до тебя наберу. Я знаю, что ты так. Зайди. На скидку как-то удобнее стрелять, чем прицел, потому что О! быстрее как-то поворачивается, чем это тоже недоработка какая-то. Да если вообще на дальние расстояния, короче, стрелять, да, возможно, да. Так, нельзя оттого, откуда здесь взялся вообще? Гранату съел, какой-то был, как будто гранату съел. Так, это завыл, прилетели, да? Или. Да, походу. Мой сканер показывает, что ты рядом с клетками трайгенов. Если сможешь открыть эти решетки, выйдет совсем нехилая диверсия. Ага, ага. А потом мне самому, да, убивать? Просто расстрелять может не открывать нахер. С трагинами так это опаснее, чем с людьми. Людям раз, два в голову, и все. А вот трагина это да. Оп, нифига, шмальнул. Ч ⁇ так на меня попал. Вот и все. Вот и все. Нахер этих трагинов. Нахер? Я что, дебил, что ли? Смертный приговор себе. Я сейчас сделаю вот так. Так. Смотри, три, три патрона надо ему, чтобы в голову, чтобы... убить. Два-три два, патрона, короче, тропаша. Жесть. Это бупор. Это в упор. Это прикинь, да? Это в упор. Так, о чем здесь говорить? Конечно, с людьми. Короче. Что это было? Эй, что говорить? Товарищ. Бляха, ну откуда ты взялся, ты дебил, ну. Хорош, там бегать. Да, на, держи. Чертовщина. Вы, двери закрылись. Откройтесь, пожалуйста. Да в смысле? Где? Сверху? В смысле? Так, ладно. Здесь, по-моему, где-то были, да? Эти снаряжение. Ну хорошо. Раз что двери не закрывается за тобой, понимаешь? Я тебя уделаю! Так, Драгина, Драгина надо мочить. Гранату. Гранату Драгину быстро. Бах! Бил. Да, патроны, короче, летят здесь жестко. Патроны, хп, все это так летит. Все это так летит, летит. Просто свалился такой, да? Ты четко просто в голову. Нет, не в голову. Ты, конечно, не в голову в плечо потом в голову Не, не в голову, А можно было смотреть, сделать еще так. Просто раздаить Хорошие <coughs> Хорошая мысля приходит после как говорится. Да? Прибыли. Джек, пошевеливайся, у тебя мало времени. Я иду. Я иду, не надо мне подгонять.